Привет, ребят, вы на канале Свети и сегодня я вам расскажу пару фишек, как набрать миллион подписчиков. Ребят, если вы будете меня хорошо слушать и выполнять все, что я вам скажу, вы даже за неделю наберете миллион просмотра. Давайте, чтобы вам было не скучно смотреть это видео, мы вместе с вами будем играть в Роблок. Ребята, мы с вами поиграем в Макдональдс в и, и еще мы будем убегать от такого красного смайла. Это все, кто любит э, Макдональдс, ну всякие вкусняшки с Макдональдс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Поехали. Первое. Следите за трендами. Это смотрите. У кого какие выходят видео, клипы, вы можете их переснимать. Делать на них обзоры или снимать на них пародию. Это второе. Регулярно снимайте свои видео, выкладывайте не меньше трех видео в неделю. Как я стараюсь, для вас и снимаю очень много видео за неделю. Ребята, потому что сейчас все сидят на карантине, количество просмотров уже увеличилось. Это потому что все делают только уроки. Ну и смотрят видео на YouTube. Кто-то кому также задают уроки, ставьте лайки, подписывайтесь на мои каналы. Ребята. А также э, надо обязательно, чтобы было хорошее видео, хорошая картинка и нормальный звук, чтобы все могли хорошо вас слышать. Ребята, для качественного звука вам даже хватит наушников от телефона. Ребята, а также не забывайте про красивую картинку в видео, в кадре. Ребята, а также я не, вам не советую... Пользоваться взаимоподписками. Это когда вы говорите друг другу, подпишись на мой канал, я подпишусь на твой, YouTube не дает развиваться каналу. А также вы можете... Играть в какие вы хотите игры, ну, какие вам нравятся, и загружать эти видео на YouTube. А еще я вам советую, если вы выбрали нишу, когда вы снимаете видео, ребята, то есть это детские видео, там, путешествия, влоги. Смотрите три топовых канала в этой нише. Посмотреть, какие они снимают рандовые видео. Ребята, и можете повторить видео, как они сняли. Не обязательно выдумывать что-то свое. Ребята, кому понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. И, ребята, нас уже 83 тысячи подписчиков. Ребята, давайте будем развивать еще наш канал. Вы будете подписываться на меня, чтобы у нас в этом, ну, в этом месяце было уже 100 тысяч подписчиков. спасибо за просмотр. Всем пока-пока.